Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питтея Гробатьюкс. Сегодня у нас рубрика на тему фразовый глагол to go и его использование с другими словами. Дорогие друзья, фразовый глагол to go в сочетании с другими словами может приобретать совершенно другой смысл. Итак, начнем с первых. Go up. Up буквально означает подниматься, идти вверх. Итак, go up, поднимайся, поднимайтесь, идти вверх, идем вверх. Go down. Спускайся. Спуститесь. Спускаться вниз. Go in. Иди в. Идемте в. Идти в. Идите в. Go in Входи в. Входите в. Go vision. Входить внутрь. Go on. Продолжай. Иди дальше. Идемте дальше. Go out. Выходи. Выходите. Выходим. Выйти. Выходить. Go off. Уходи. Уходить. Уйти даже убегать, убегать то же самое. Go over, переходить, переходить, перейти через что-то. Go through, ну through буквально переводится как через, пройти, пройти насквозь, пройти. Go around. Объезжать. Обходить. Обойти. Обходи. Или обойди. Go away. Уходи. Уезжай. Уходить, уезжать. Уходи прочь. Дальше. Go back. Возвращайся. Возвращайся. Гоу Проходи. Пройти. Похоже, как гоу сри. Пройти через. Go around. Объезжать. Go around. Объезжать. Может быть слово-сочетание гоу ту. Это указывает направление движения. Ну, например, я хожу в школу. Не через день, а каждый день. Я хожу в школу. I go to school. I go to school. В определенный артикль, когда в школу на работу не ставится. Поэтому и фраза будет звучать. I go to school. Направление куда? На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, делайте комментарии. Всем доброго. Пока.